«Глоракс Аура Белорусская» – представительский проект премиум-класса в районе Ленинградского проспекта, в 10 минутах от станции метро «Белорусская». Клубный дом насчитывает 183 апартамента с высотой потолков от 3 метров. Все лоты сдаются с отделкой White Box. Закрытый двор выполнен в строгом и благородном стиле. Здесь созданы прекрасные условия для работы или отдыха. Зеленые зоны с ландшафтным дизайном, авторская стена с водопадом, зоны отдыха, лавочки с зарядным устройством USB, площадки для детей, а также лаунж-зона с мягкой мебелью. На всей придомовой территории действует Wi-Fi. Вход осуществляется по Face ID, а въезд на трехуровневый подземный паркинг по госномеру. На первом этаже комплекса разместятся магазины и кафе. В ближайшем окружении располагаются детские сады и школы, поликлиники и больницы, разнообразные кафе и рестораны, места для занятий спортом и торговые центры, а также множество точек для культурного отдыха. Концертный зал имени Чайковского, театр Сатиры, театр имени Моссовета и другие.